На 1974 году ушел из жизни митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Как уточняется на сайте Татарстанской метрополии, причиной смерти стали осложнения, вызванные covid 19 В пресс-службе митрополии сообщили архипастыре, клирики и паста В Татарстанской митрополии скорбят в связи с безвременной кончиной преснопамятного владыки Феофана. Вот у Мухаммеда есть один из замечательных хадисов.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 В период пандемии люди стали намного активнее следить за своим здоровьем. Порой даже малейшие симптомы простуды могут вогнать человека в панику. В Казанском университете была организована горячая линия, чтобы консультировать сотрудников по подобным вопросам. Смотрим.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 Телефон горячей линии 206-5507. Диана Жлинкова, Фарид Захитуглы, Универньюз. 20 ноября состоялось заседание общего собрания членов Ассоциации ⁇ Глобальные университеты ⁇ с участием ректора Казанского университета Ильшата Гафурова. Участники совещания обсудили основные направления стратегии развития высшего образования, в частности перспективы формирования эффективного и качественного онлайн-контента. В ходе дискуссии были подняты вопросы касательно использования цифровых образовательных ресурсов, в том числе и дистанционном формате. К другим новостям. С начала учебного года прошло уже три месяца, однако многие студенты до сих пор путают, что такое заочное образование и что такое дистант. Чтобы развеять сомнения, наш корреспондент встретился с экспертами КФУ и готов рассказать об этом.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 серьезным помощником в профессиональном росте в дальнейшем деятельности. своей. Победители получат возможность представить республику в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» 2021 году, который пройдет в столице республики Башкортостан в городе Уфа в июле следующего года. Валерия Кожевникова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Компания Apple выпустила компьютеры с новым фирменным чипсетом M1. О том, какие у него преимущества, расскажем в нашем следующем сюжете.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 на этом все. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!